Язык – это в первую очередь звуки. Поэтому Виджи-бук Creative Learning for Beginners начинает видеоролики для начинающих. Знаки транскрипции. Часть первая. Транскрипция. Гласные звуки. А. Краткий, как в слове «банд». а с, э, с призвуком А кончик языка касается нижних зубов. Краткие безударные между А и О, как в слове молоко. Э, как в слове эхо, кончик языка у нижних зубов. Э, похож на е но средняя часть языка не поднята так высоко к нему. Звучит твердо, близок к И. Э, похож на У в слове дуб, но губы не вытянуты, чуть округлены. о Длинный звук. О, как в слове море. А. Похож на русский А. Но язык лежит плоско и сдвинут назад к низу. И. Как в слове пить. Длинный звук. Похоже на «у» в слове «гуси», но губы не вытянуты и чуть округлены. А, неясный звук между «о» и а, «э», безударный. А, между «о» и «ё». В русском похожего нет, но язык лежит плоско. Тело его приподнято, по сути, длинный. Europe. Or from the European.